А вот как не подготовили Херсон, Новую почему не заминировали мосты, почему не взорвали и так далее. Вот коротко ты можешь сказать, чтобы мы этот вопрос сняли. Лучше Могу. сказать, чем не сказать. Могу. Ответ, ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается. Про... Понятно, все. Больше тут про продолжить? Ответ, ответ дали. То, чего и как, да. Будем разбираться, в том числе разбираться правоохранительный правоохранительный орган. правоохранительные органы. Потому что где, где некомпетентность, где предательство, где этот самый это большой вопрос, и там, там разбираются обязательно всем дадут оценки. И кадровые, и персональные, и криминальные, и все на свете. Все, потому что бесконечно мы на эту тему разговаривать не будем. Действительно, сейчас есть гораздо более важные темы. Тоже важная тема, мы можем говорить, но как бы надо понимать, что, ребята, вот надо очень четко понять. Пусть каждый баран несет свои ФБРЖ. А то у нас, понимаете, да, начинает бесить, офис виноват во всем, а все остальные святые, герои ни в чем, ни в чем не виноваты. А 360 тысяч чиновников между нами и Землей, это кто вообще? Они, они хоть как-то, хоть за что-то отвечают. А военное командование, которому очень много вопросов уже возникло, с их манерой воевать там, и, так далее, и так далее, с киданием терробороны, неподготовленной на ноль и прочее, они же тоже копятся эти вопросы, правильно? Ну, решаться, решаться. Или с вот этой мобилизацией, со всем остальным. Это тоже все как бы вопрос. Будем разбираться, потому что я же говорю, меня лично это достало все уже но очень сильно. Так.